Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Это продолжение мастер класса по вязанию ажурного детского платья. В первом уроке мы разобрали, как вязать кокетку, а сегодня я расскажу Вам, как читать схему и покажу, как вяжется узор юбки платья. В первой части была использована вот эта схема для вязания кокетки. Чтобы найти ее и другие полезные ссылки, разверните описание под видео. Для вязания юбки сегодня мы будем работать вот с этой схемой, ссылка на нее также будет под видео. Начало схемы находится внизу и отсчет рядов идет снизу вверх. Посмотрите внимательно на первый ряд. Элементы рисунка на схеме прикрепляются к основному полотну через 5 петель. Если начать вязать именно так, юбка будет очень узкой. Я для своего платья делала эти присоединения через три петли. А кто хочет связать юбку еще пышней, делайте эти присоединения еще чаще, но имейте в виду, что и расход пряжи увеличится. Теперь начинаем вязать. Кокетка у нас уже готова. И вязание мы объединили в круг. В первом ряду нам нужно распределить узор юбки по кокетке. В начале каждого ряда делаем 3 петли подъема, они у нас будут заменять первый столбик с накидом. В эту же петлю продолжаем вязать первый элемент. Вяжем второй столбик с накидом, затем 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. Хочу обратить Ваше внимание, начало каждого ряда будет всегда одинаковым. Более того, именно эта часть рисунка также будет неизменно во всех рядах. Это нам поможет запомнить быстрее схему и облегчит процесс вязания. Дальше вяжем 3 воздушные петли, пропускаем 3 петли на кокетке и в четвертую вяжем столбик с накидом. Одну воздушную петлю и еще один столбик с накидом, заканчивается раппорт тремя воздушными петлями. Дальше пропускаем три петли кокетки и повторяем то, что мы только что связали. Два столбика с накидом, две воздушные петли и еще два столбика с накидом. Затем вяжем три воздушные петли и пропускаем три петли, вяжем столбик с накидом одну воздушную петлю и столбик с накидом. И заканчиваем раппорт тремя воздушными петлями. Так провязываем весь ряд. Вот я довязываю первый ряд, пропускаю три петли и вяжу последний элемент узора из двух столбиков с накидом и одной воздушной петлей между ними. Заканчиваем ряд тремя воздушными петлями и делаем соединительный столбик по три петли подъема, которые мы провязали в начале ряда. Как Вы заметили, у меня узор ровно вписался в количество петель. То есть в конце ряда между элементами получилось ровно по 3 петли. Но открою Вам секрет, я предварительно все рассчитала. И если у Вас также не получится ровно распределить узор, сделайте сдвиг где-нибудь под проймой, чтобы он не бросался в глаза. Например, у меня не хватало трех петель, и я в трех местах сделала пропуск между элементами не по три петли, а по две. За счет этого у меня добавились три петли, которые мне не хватало, и на спинке узор распределился ровно можно продолжать вязать дальше. И чтобы начать вязать второй ряд, нам нужно соединительными столбиками перейти в серединку первого элемента, чтобы начало вязания у нас получилось из его центра. Здесь мы снова делаем 3 воздушные петли подъема и вяжем первый элемент из двух столбиков с накидом. Не забываем, что мы вместо первого столбика уже связали 3 петли подъема двух воздушных петель и двух столбиков с накидом. Дальше смотрим по схеме. У нас идут две воздушные петли, столбик без накида под арку из трех петель, снова две петли воздушной. Между двумя столбиками вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли и еще один столбик с накидом. Дальше идут снова две воздушные петли, в арку столбик без накида и еще две воздушные петли. На этом раппорт второго ряда заканчивается и дальше мы будем повторять его до конца ряда. То есть первый элемент у нас не изменился. Он состоит из двух столбиков с накидом, двух воздушных петель и еще двух столбиков с накидом. Второй элемент также состоит из двух столбиков. Только между ними в первом ряду была одна воздушная петля, а в этом ряду три. И между этими элементами мы провязываем две воздушные петли, присоединяемся к «арке» столбиком без накида и еще две воздушных петли. Я так подробно проговариваю все элементы для того, чтобы Вы быстрее запомнили их и меньше заглядывали в схему. А в ответ я хотела бы услышать, помогает ли это Вам вязать, или я напрасно трачу свое время на то, что стараюсь более подробно все объяснить. Кто вяжет вместе со мной, отпишитесь пожалуйста в комментариях. Итак, начинаем вязать третий ряд. Вначале передвигаемся соединительными столбиками в центр первого элемента. И еще я Вам советую в каждом ряду разворачивать вязание, чтобы юбка не перекосилась. Узор у нас зеркальный, поэтому не важно в какую сторону мы вяжем. Итак, развернули работу, вяжем 3 воздушные петли подъема. И первый элемент, который у нас неизменный. Надеюсь, что Вы уже запомнили, как он вяжется. Далее вяжем две воздушные петли. И в арку следующего элемента нам нужно связать три лепестка. Первый лепесток состоит из двух столбиков с накидом под одной вершинкой. То есть мы не довязываем первый столбик с накидом, затем не довязываем второй столбик с накидом и провязываем все петли, которые образовались на крючке. Вяжем 2 воздушные петли и следующий лепесток у нас будет уже с тремя столбиками под одной вершинкой. Один столбик не довязали, затем второй столбик не довязали и третий. На крючке после каждого столбика должно оставаться по одной петле. И теперь все четыре петли с крючка провязываем за один прием. Вяжем 2 воздушных петли. И дальше идет лепесток из двух столбиков. Один столбик с накидом не довязали, второй не довязали и провязываем вместе три петли, которые образовались на крючке. Теперь проверяем себя. В эту арку мы связали три лепестка. Первый с двумя столбиками под одной вершинкой, второй с тремя и третий с двумя столбиками. Далее делаем 2 воздушных петли и начинаем новый раппорт с нашего неизменного элемента. Затем между элементами вяжем 2 воздушных петли и вот в эту арку снова вяжем 3 лепестка столбиков. Заканчиваем раппорт двумя воздушными петлями. Вяжем так до конца ряда. Начинаем четвертый ряд. Соединительными петлями продвигаемся в центр элемента и разворачиваем вязание. Вяжем наш первый неизменный элемент, который повторяется у нас из ряда в ряд. Здесь между элементами будет одна воздушная петля. И вот в эти арочки нам нужно связать по два лепестка столбиков и между ними сделать пиком. Вяжем первый столбик с накидом, не довязываем его, затем второй столбик не довязываем и соединяем их вместе. Такой лепесток мы уже вязали. А теперь смотрите внимательно, вяжем одну воздушную петлю и дальше будет пиком. В этом месте я фиксирую пальцем крайнюю петлю и провязываю еще три воздушных петли. Теперь крючок заводим в первую петлю из трех и делаем соединительный столбик. У нас получилась вот такая пимпочка. Дальше вяжем еще одну воздушную петлю и в ту же арку лепесток из двух столбиков с накидом под одной вершинкой. Далее вяжем две воздушных петли. И в следующую арку нам нужно связать еще две пары лепестков и пико между ними. Вяжем 2 столбика с накидом под одной вершинкой, 1 воздушная петля, вяжем пико и соединяем в первую петлю, еще одна воздушная петля и два столбика с накидом под одной вершинкой. Вот такой элемент узора у нас должен получиться в этом ряду. Дальше провязываем одну воздушную петлю и начинаем раппорт сначала. Можете посмотреть еще раз, как он вяжется и мысленно повторить все, о чем мы говорили, чтобы лучше запомнить, а я уже не буду Вам мешать. Теперь внимательно посмотрите на схему. Лучше открыть ее на компьютере, чтобы все обозначения были хорошо видны. Напоминаю, ссылка внизу в описании. И мы видим, что узор идет полосами по 4 ряда. Они очень похожи, но в каждом ряду внимательно считайте все петли и столбики, с каждым рядом есть небольшое увеличение петель и столбиков, чтобы у юбки получилось раскрешение. Но принцип вязания во всей схеме одинаковый, и по моему описанию Вы точно с ней разберетесь. Как распределить полосы узора по цветам Вы можете решить самостоятельно, я лишь назову, как я распределила их в платье, чтобы для Вас была подсказка. Итак, первым цветом, самым светлым, у меня связана кокетка и два раза первая полоса узора. Вторым цветом у меня связаны 4 полосы. Два раза по схеме второй полосы, два раза по схеме третьей полосы узора. И самым темным цветом у меня провязано 3 раза по четвертой полосе схемы и один раз по пятой полосе. Теперь хочу показать Вам, как вяжутся в пятой полосе узора заключительные ряды. Четыре ряда походят на все остальные полосы узора. Затем лишь исключением, что в пятой полосе у нас добавляется еще одно пиком между лепестками столбиков. В прошлых полосах мы в этом месте вязали арку из воздушных петель, так как в этом месте у нас было продолжение узора. В пятом ряду вам нужно будет провязать арки из трех воздушных петель и соединить ими все вершинки пиком. Здесь ничего сложного, поэтому не стала вязать этот ряд на камеру. Дальше в схеме идет очень мудреный ряд, и я решила его упростить. Над каждой аркой я провязала по два пико и смотрится это также очень красиво. Сейчас покажу, что мы будем вязать. Вот у меня провязан столбик без накида в арку, дальше вяжем 3 воздушных петли и соединяем их в первую петлю. Провязали первое пико. Снова провязываем 3 воздушных петли, в первую из них делаем соединение. Получилось второе пико. Вот так симпатично выглядят эти два зубчика. После пико делаем столбик без накида в арку. И вот в этом месте, где у нас присоединение арочек предыдущего ряда. Делаем вот такой столбик, захватили петлю с этой стороны, затем вытащили петельку с другой стороны и провязываем их вместе. В начале следующей арки снова провязываем столбик без накида и снова вяжем пико, то есть дальше все повторяется. Осталось нам пришить пуговку и сделать для нее петельку на задней стороне кокетки. Набираем воздушными петлями цепочку такой длины, в которую пройдет пуговка. Присоединяем ее к краю кокетки и провязываем второй ряд соединительными столбиками. На горловине кокетки мы сразу делали набор с зубчиками, который смотрится, ну так скажем, завершенно. И по краю проймы также хочется добавить таких зубчиков, чтобы края кокетки выглядели одинаково. Поэтому сейчас покажу, как обвязать край рачим шагом. На одной пройме у меня уже сделана обвязка, давайте вместе обвяжем вторую. Привязываем нить в уголке проймы и достаем петлю. Смотрите, вязание мы должны развернуть так, чтобы вязать в обратную сторону, поэтому и называется это обвязка рачий шаг. Заводим крючок в петлю справа и вытягиваем нить. Теперь провязываем две петли с крючка. Эти столбики похожи на столбики без накида, просто мы вяжем их перекрещенными и в обратную сторону. Завели крючок в петлю справа, вытянули петлю и не торопясь протянули нить через эти две петли. Так, обвязываем бройму по кругу и наше платье готово. Можно звать маленькую хозяйку на примерку. И не забывайте вооружиться камерой. Обязательно делайте фото ваших принцесс и присылайте в группу ВКонтакте. А я с удовольствием порадуюсь вашим успехом вместе с Вами. Наш мастер класс подошел к концу. Если он вам понравился, ставьте лайки, жмите на кнопку поделиться, пишите свои отзывы в комментариях. Встретимся в новых видео, с Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.